Содержание одной собаки в приюте сопоставимо с уровнем жизни российского солдата. К такому циничному сравнению прибег однажды бывший мэр Москвы Юрий Лужков и был недалек от истины. К 1998 году 260 тысяч военнослужащих оказались необеспеченными жильем. По социальному статусу военный был приравнен к бомжу. Никто его не уважал, не платил ему денег, никто в нем не нуждался. Лицемерие ельцинского правительства состояло в том, что номинально на содержание войск в 90-х тратилось до 80% от бюджета Минобороны, 15% на разработку нового оружия и лишь 5% на его закупку. Для сравнения, в развитых странах эта пропорция выглядит так 40 – 40-40-20. После печальной истории с рядовым Андреем Сычевым, который вернулся из армии без безногим инвалидом, жестко встал вопрос о борьбе с дедовщиной и гуманизации вооруженных сил. Эволюционным шагом стало сокращение срока службы по призыву до одного года – в 2011 году от дедовщины пострадало полторы тысячи военнослужащих, что на четверть меньше, чем в предыдущем году. Решение принято, оно состоялось. Срок службы 12 месяцев. И ничего менять мы не собираемся. Армия постепенно обретает человеческое лицо. К 2008 году обновилось армейское обмундирование. Солдаты избавили от кирзовых сапог спортянками и заменили их на носки сберцами. Суточная норма мяса по норме войскового байка увеличилась с 200 до 250 граммов. В рационе срочников стало больше рыбы, яиц и масла, колбас и сыров. Впервые в истории в частях появился кофе. В ближайшее время Минобороны планируют перевести солдат на рабочую пятидневку с отлучками домой по выходным. Военнослужащий будет вставать не в 6, а в 7 утра, а также иметь право на послеобеденный сон. Акцент в подготовке срочников сместился на силовые упражнения и эксплуатацию техники, а готовить пищу и убирать помещения будут гражданские организации. Военнослужащие и сотрудники ведомства, обеспечивающих безопасность государства, граждан должны иметь полный набор социальных гарантий, соответствующих огромной ответственности. Это и достойное денежное содержание, и решение жилищного вопроса, медицинская помощь качественная, возможность получения дополнительного образования. Россия никогда не перейдет на контрактную армию, если наемный солдат будет получать 8 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, зарплата рядового новобранца в США – 1400 долларов, капрала – 1800, лейтенанта – 2500, полковника – от тысяч долларов. В нашей стране пока далеко до таких цифр, но после сокращения личного состава у государства появилась возможность платить военным хоть какие-то деньги. С 2012 года размеры денежного довольствия военнослужащих возросли в 2,5-3 раза. С учетом надбавок, зарплата солдата-контрактника теперь составляет в районе 25 тысяч рублей. Лейтенанта – 50 тысяч, полковника – более 60. Еще одна проклятая проблема армии – это квартирный вопрос. Государство ежегодно размещает миллиардные заказы на строительство жилья эконом-класса лимитирует стоимость аренды помещений, раздает квартиры бесплатно. В 2011 году в жилплощаде обеспечены 12 тысяч военнослужащих. И если в конце 90-х в жилье нуждалось 260 тысяч семей военнослужащих, то сейчас эта цифра сократилась в 6,5 раз, до 40 тысяч. На первом этапе и денег выделили даже больше, чем нужно было. Но просто с рынка не приобрести такого количества квартир было. Нужных по параметрам, по закону, положенных для военнослужащих. Их просто не было на рынке, а построить за, за один месяц невозможно. Поэтому Минобороны пошел, Министерство обороны пошло по пути строительства нового жилья. И это жилье развернуло, и очень серьезно. 18 тысяч рублей отчисляет государство на банковские карточки участникам военной ипотеки. Именной счет заводится на выпускника военного вуза сразу после присвоения звания. Система действует с 2008 года, но с тех пор ежемесячный взнос вырос более чем в два раза. Через три года офицер может использовать эти сбережения для покупки квартиры в кредит. К тому времени на карточке накопится около полумиллиона рублей. Пока он продолжает служить, государство за него расплачивается по кредитам с банком все с того же именного счета. В бюджете 2012 года «Оборона» — вторая статья расходов после социалки. Военные затраты составят 1 триллион 850 миллиардов рублей. Зачем накачивать армию деньгами? Размещая большие заказы на военных заводах, мы развиваем всю промышленность в целом, поскольку в России именно на предприятиях оборонного комплекса сосредоточена основная масса наукоемких производств, чьи разработки затем будут адаптированы в мирных целях. Наша задача заключается в том, чтобы не подорвав, конечно, не подорвав экономику нашей страны, а наоборот умножив ее многократно, создать все-таки такую армию и флот, такой оборонно-промышленный комплекс, который способен обеспечить России прочный мир. Конечно, это требует больших финансовых затрат. Мы что этого не знаем? Конечно, знаем. Это будет непросто. Но мы обязаны это сделать, если хотим защитить достоинство страны, если хотим защитить наш суверенитет, самостоятельность, защитить граждан России. 46 место по коэффициенту обороноспособности. Такую позицию Россия занимала в международном рейтинге Defense Review, когда к власти пришел новый президент. Сегодня по версии американского портала Global Firepower, Россия уступает лишь США по показателю огневой мощи. В нулевых годах российская армия получала новые вооружения, но почти все они являются улучшенными копиями советских образцов. Баллистическая ракета rs «Ярс» — лишь апгрейд легендарного тополя. Фронтовой бомбардировщик Су-34, хоть и появился в армии в 2006 году, впервые поднялся в небо еще в 90-м. Зенитный ракетный комплекс С-400 создан на основе системы С-378 года выпуска. Вертолет К-52 хорош собой, но на самом деле представляет собой двухместную версию всем «Черные акулы». И хотя в целом за 11 лет рост гособоронзаказа составил 5600 Россия должна оборвать советским прошлым и сделать упор на разработке уникального оружия. Нам нужно окончательно определить, преодолеть последствия тех лет, когда армия и флот серьезно недофинансировались. По сути, жили старыми запасами и арсеналами, а новая техника поступала войска единичными, разрозненными экземплярами. Поэтому на программу вооружений мы выделяем очень серьезные, значительные средства. Мне даже страшно, страшно произносить эту цифру. 20 триллионов рублей. Дополнительно 3 триллиона направляются из бюджета на модернизацию производственных мощностей военных заводов. Иначе они просто не справятся с заявленными целями. Ведь государственная программа вооружения 2020 подразумевает разработку новой жидкостной баллистической ракеты, нового стратегического бомбардировщика, а также экипировки солдата будущего с элементами экзоскелета. Впрочем, под такую технику России понадобится и принципиально новая армия. Сокращение. Вот девиз армейской реформы, начавшейся в 2008 году. Году. Количество военных округов уменьшилось с 6 до 4. Вместо многочисленных полков и дивизий сформировано 85 мобильных бригад. Должности прапорщиков и мичманов упразднены, а офицерский корпус сократился на 60%. Раздутый центральный аппарат Минобороны сузили почти в три раза с 22 тысяч до 8,5 тысяч человек.